Дорогие подписчики и просто случайные зрители на моем канале. Напоминаю, что поставив лайк и написав комментарий с своего своего ника, по данному видео вы получаете шанс выиграть 500 голды. Розыгрыш конца каждого месяца. Все результаты будут на моем канале в отдельном видео. Ну и как вы уже поняли, в гостях сегодня у нас средний премиум танк 8 уровня Panzer 58 Moors, ну или просто Moors, который я попутно буду сравнивать с Amorix CDC, ведь они очень схожи между собой. Забегая далеко вперед, скажу, что данный танк я бы все-таки посоветовал покупке. Как танк он неплох. Конечно, не имба однозначная, но такой, знаете, крепкий середнячок. И прежде чем начать рассказывать про его плюсы и минусы, я хотел бы сказать пару слов об его камуфляже. Он хоть и не яркий, но весьма интересный. Зеленый камуфляж с нанесенным кистью агрессивным белым таким медведем, который, на мой взгляд, очень интересно смотрится. Но помимо эстетической красоты, у данного камуфляжа еще одна очень полезная плюшка. Все дело в том, что он у нас является все сезонным. А это значит, что нам не надо тратить ни голду, ни серебро на данный камуфляж каждый месяц. Согласитесь, уже экономия 600 голды точно. Ну а теперь к плюсам и минусам данного аппарата. А к плюсам я бы отнес отличный показатель брони пробития. как для према это немаловажно. Отличный углы склонения орудия, высокая подвижность и хорошие углы наклона башни. К минусам я бы все-таки отнес бронирование все-таки ну, оставляет желать лучшего. Обзор ну, маловат и большие командирские лички, ну точнее один большой командирский личок. А, данный танк довольно интересен и не так слаб, как может показаться. Муз очень схож с самым CDC и является по сути танком второй линии, но имеет ряд отличий от него. У него не настолько слабое бронирование и он может простить некоторые ошибки, хотя сильно на это полагаться я бы не стал. Но все же рикошеты бывают, на моей памяти был даже рикошет от Яги Е100. Ну и как вы понимаете, это из области фантастики, и часто такого явно не будет. Начнем наш разбор с орудий, ведь это очень ценное в данном танке. Мы ладаем хорошими УВНами, 10 градусов, что позволяет нам играть от складок местности. Выснулся за холма, сделал выстрел и прячемся обратно до следующего раза. Ну вот допустим как сейчас. Достал, ну тут он решил поехать, ну почему бы и нет. А помимо всего прочего, точность у нас является, э, точность явно не немецкая, кстати, 0.36. Поэтому нам довольно трудно вести огонь на дальних дистанциях. Так что лучше вывать на средних и близких дистанциях в крайнем случае. По сведению она довольно-таки комфортная, 2-3 секунды. Не идеал, конечно, но вполне такое достойное. К плюсам можно отнести хорошее бронепробитие базовым снарядом, что позволяет нам реже использовать голду, даже находясь внизу, внизу пищевой цепочки. Мы обладаем средними показателями разового урона, ну, чуть меньше, чем у CDC. Поэтому, в целом, если подытожить, орудие довольно-таки неплохое, но чуть хуже, чем у CDC. Напомню, это не значит, что орудие плохое, просто у CDC в этом плане, ну, очень высокая планка. Ну, а в чем мы в однозначно лучше, чем CDC, это все-таки бронирование. Тут мы хоть и не имеем фантастических показателей, но в отличие от CDC, можем себе позволить совершить пару ошибок. Благодаря нашей башне мы можем себе позволить играть более активно. Но аккуратно, так как цифры бронирования у нас все-таки не такие уж и большие. Хоть и наклоны башни неплохие, но комбашек у нас все-таки великоватый и в нее нет-нет, до да прилетает. Кстати, башня просто удивляет своими, хоть и редкими, но рикошетами крупных калибров. Ну, все-таки наклоны есть. В отличие от CDC, мы не так сильно боимся фугасов, а это немаловажно. Башни назад танкуют снаряды одноклассников, но на часто рикошеты все-таки не рассчитываете. Верхний бронелист, кстати, у нас в некоторых местах достигает 120 миллиметров. Что тоже может нас выручить. Но, повторюсь, на броню не рассчитывайте. В открытом поле лучше не воюйте. Если посмотреть, например, на динамику, то тут у нас все хорошо. Мы хоть и уступаем CDC в динамике, но наши показатели весьма и весьма хороши. Максималка 50 километров, 17 лошадиных сил на тонну. Причем набираем и держим скорость довольно-таки неплохо, как вы уже поняли по этому бою. Кстати, по скорости порода ходовой мы все-таки получше будем, чем то же самый CDC. Обладая такой динамикой, мы можем быстро занять ключевую позицию. Успеть убежать в случае прорыва фланга, например. Да и что уж говорить, можем успеть вернуться на сбите захвата базы. А это порой не хватает в, в игре. Э, главное, помните, что показатели проходимости по грунтам у нас хорошие. За исключением плохих грунтов, ну таких как типа болото. Вот там мы действительно похожи на такого большого, белого, неповоротливого медведя. Ну и на этом, наверное, все. Давайте рассмотрим оборудование. Мой совет очень простой. Досылатель для увеличения ДПМа и усиленные приводы наводки. Ну или стабилизаторы вертикальной наводки. Для увеличения точности, соответственно. С третьим оборудованием немножко сложнее. Дело в том, что многие ставят на него например, вентилятор, да, чтобы поднять общие показатели. Но мы немного слеповаты, поэтому все-таки я бы, наверное, поставил оптику. Ну тут выбор каждого. И либо оптика, либо вентилятор. Выбирайте сами. Я бы поставил, наверное, все-таки оптику. Она побольше сыграет. Надеюсь, данное видео было вам полезным. И я смог ответить на вопрос, кто из них лучше. И либо просто я помог вам, говорится, определиться с выбором. Но все-таки, говорю, танк довольно-таки хороший. У меня есть, мне нравится. Даже, наверное, больше, чем CDC. С вами был канал Водовый Стрим. И я, в частности, Аннигилятор. До новых встреч. Пока-пока. Ну, это, кстати, типа, можно досмотреть бой. Здесь все довольно-таки печально. Не успел уехать. Добили меня. Точнее, не меня, а игрока, который играл. К сожалению, я не могу показать свой реплей. У меня в данный момент компьютер ну очень слабый, пока я катаюсь. Как вы видите, с этим мы фармим довольно-таки неплохо. 120 тысяч. Достойный результат. Ну, еще раз говорю, всем пока-пока. Это был канал Vodoo Stream. Не прощаюсь надолго. Увидимся в